Вип, два, вечная, вечная, вечная, вечная. Огонь внутри, покой и дым Ты не непобедим, даже если один Даже если не там, где желал uh -huh. Не гаснет запал, ты всегда это знал Ты не вечен, Нет. и время не лечит Заботы и встречи, работа, дом, вечер День снова окончен, приблизился к ночи А ветер по небу все тучи волочит, что хочешь Что? Эй, до чего добрался на деле? Где твои мысли? В чем твои цели? На что способен? На своем пределе? Где твои мысли? Идеи? Чему ты немыслимо верен? Мне ангелы тихо, вечно степели и Я бы молчал, но так накипело это Вечная тема идея. Я как и ты на идею надеюсь. Я также идею проверяю на деле и также над нею потею. Говорю по теме это не проблема. Я горю как пламя по своим же схемам на идеях стоит вся система. Это долгая вечная тема. Долго ли коротко, длится история все относительно горячие головы холодное сердце береги себя с молоду не сдавая позиции злобе и холоду бога за бороду или смирение ядерный взрыв или терпение противостояние за достояние или бабки там тупо нормальные. Душа или тело, вечная тема, рабов, системы, дела, проблемы, дома пробелы, беседы на вечные темы, вечная тема, вечная тема, душа или тело, вечная тема, направо или налево, вечная тема, рабов, системы, дела проблемы, дома пробелы, беседы на вечные темы, вечная тема. Туман вокруг, все будто сон Ночной район, ему поклон мой дом Я там, где край, совсем не рай Смелей давай, мой город, давай, взрывай Сокраем в динамике принимай Идей полно волны Одно, насколько давно я в этом кино Мне не все равно, я человечен Мне горы на плечи, это не лечит, не выйдет, не выйдет. Всего все равно, никто не увидит Ищу подходящий эпитет Локация Днепр, настроение Питер Так, ладно Это все заговор, дайте мне ручку, тетрадь и включайте, того, что качает мне череп, Ночами того, с чем начало все дней Я встречаю, да, мне дико нужна Звуковая волна, желаю ударов бита и басов, положу зарихмованных слов И вот он готов Звук вот. для своих пацанов и для дар для ваших голов, чтоб уши влетал что вечно любил ты его и качал Моя жизнь, океан, звук мой кричал Это Вегеса, встречай На вечные темы, вот так не взначай Что вложишь в себя, то получай Район за окном, беточек и чай Вечная тема Направо или налево Вечная тема Душа или тело Вечная тема, рабы, система Дела, проблемы, дома, пробелы Беседы на вечные темы Вечные темы Вечная тема, Вечная тема. Душа или тело Вечная тема Направо или налево Вечная тема Работ системы, Дела, проблемы Дома, пробелы Беседы на вечные темы Вечная тема Вечная, вечная тема Вечная тема Направо или налево Душа или тело Вечная, вечная тема